Рега приехал в гости из Красноярска. Сейчас вот попался мне такой монетосик, если видно. Сейчас положим штаны. Да, не старье, но монетка моего года 82, -го 20 копеек, хорошенькая. Как ее положить-то? Вот так не фокусирует ну что у тебя пробка или монитос пробка вот этот еще второй сначала, да, он так херово где-то рвется это дернули ну что-то вообще прямо желтый Большую проверяй. Подумал. А -а -а. <свят> 82 год. Да, хорошо. А, хорошо. что, проволок тоже надо собирать? -то? Да. Надо все собирать. Чтоб потом другие не копали. Вот мы с Серегой сегодня. Уже. Сколько мы с тобой ходим? А, считай. Сов, наверное, с пол восьмого, с восьми. Да, где -то так. Где -то да. так, ну. И хера нету сегодня, блядь. Вообще, что-то сегодня не пруха прям. И водка кончилась. И вот как кончилось. Ну ничего. Сегодня что-то, ну, то Не копается ни хрена. Ну что, Андрюха, будет праздником у нас. Да. Сейчас пройдем маленько эту полянку. И пойдем водку пить. Да? Да. А как без этого? Никак. Хорошо пока хорошо и выпил. Проволочку будешь забирать? Не куда. Так кинь себе шмурдяку. Так. Сначала думал какой-то солдат. О! Издалека. Потом смотрю, нет. Какая-то шестерня, что ли, обломанная. Вот здесь вот зуби. Непонятно что-то. Латунь. Лопаточк ребанул чуть-чуть по ней. Вот такая штука Что такое, не знаю Здесь еще какой-то рисунок Или не рисунок, а кружочек какой-то Ну, обломок от чего-то Латуневый Вот так Поехали дальше 83 Сейчас попробуем копнуть, если бы наушники с собой не взял, поэтому могу копать и камеру держать. Интересно, что там такое. Опа, Опа. Ну-ка. А, о, я вижу уже. Какая-то хрень. Кольцо. колечко от гордины какой-нибудь. Вот такое кольцо. то точками Вот она Красавица Что это у нас? Трешечка Ой Вот так вот Все-таки попалась мне Монитосинка Видно? Не видно. Ну, хорошенькая. Так вот тут. Короче. Запалился На улице жилища ужасное. И хотел уже уходить. Думаю, спущусь сюда. С горочки. И нашел такую вещь покажу. Вот такую вещь я нашел. Первая бляха моя, блин. Думал опять какое-то железо. Вот такая бляха. Первая моя. Мухата кусает. Весь спотел, мне Ну, считаю, что не зря походил Сейчас почищу ее дома Бляшечка Советская Опс. Сейчас похожу здесь еще, положу, может еще что-нибудь найду Будем смотреть Видно, не видно? Что да. Штаны положим Так не видно Три копейки, короче Три копейки 73, по-моему, год Ну-ка, здесь на земле прям. Вот о, видать, хорошо. Вообще отлично. Вот такая находочка. Эх, поздние советы, но все равно находка. И смотрим дальше. Интересное дело. В основном попадаются советские. Сейчас вот канина попалась. Она-то точно не советская. Вот. Тканинка. Старенькая Даже еще в краске в своей Пока кричать реально, Но что-то интересное походу Если мне зрение не изменяет Не подводит Здесь она черная вся блядь, А здесь она серебряная вот это я понимаю находочка, хоть и грязная, но клевая, Блин Извини, так прикольно 83 сигнал ровный вообще Офигенно Царек. Царек Ну вот, уже интересно Маловато, конечно Но интересно Посмотрим потом, сколько она стоит Сейчас не хочу перчатки снимать руки грязные, грязные Смотрим дальше Я рад, блин, вообще Просто не ожидал Среди кучи советов найти Царское серебро Это круто Ходили здесь цари он сейчас с глубины с хорошей поднял. Я не знаю, что это такое. Одна копейка, наверное. Одна, наверное, одна копейка. Или две. Сейчас посмотрим. Ой, ой, ой. Так, сейчас я попробую вот так сделать. Здесь, может, лучше видно будет. По-моему, две копеечки, но она тоненькая что-то. Или мне кажется. Надо то есть почистить ее. Вроде живенькая. Да, нормальная копеечка. Не сильно умотана. Сейчас так положу. Ага. Есть тут цари. Клево, третий царь с этой поляны, только что вон там дальше царскую серебряную поднял, здесь ну я прям не ожидал что-то, вот, что я серебро тут подниму, ну и вот это тоже, Николай II походу, потом посмотрим, ну все настроение отличное. Не забывайте ставить лайки, если конечно вам нравится. Ну, монетки нахожу. Смотрим дальше. Поле. А. Не видно, не видно. Уже две штучки такие здесь выкопал. Одна копейка Советская э, Советов тут до хера вот. Две копеечки советская Черные все Уже третья на этом месте. Поехали дальше. Перегрел руками, но нету нас. Ну что-то наверху вроде. А, ну здесь вообще ничего не видать. какая? Ну так короче, бля, не знаю, какой год, видишь, ну, год. Да, 92-й. А, 92-й, ну. Я думал современный, который это халит. На который сейчас можно А, нет. Ну, в смысле, то, что нет, не советская, не царская, блядь. Такая уже. 10 рубасов. Вот. Какая-то 20-ка. Где десяточка, двадцаточка какая-то. Такая вот двадцатка. Сначала думал пятак ходячка. Смотрю двадцать копеек или рублей. 90-е года. Же короет. рыбачат короче вот таких монет я уже кучу насобирал снимать не стал надоели они мне. одна копейка Перевернутая походу я не вижу О. Угу. одна копеечка такая их я уже дохера наковыр можно смело идти домой Смотрите, народ что я нашел с камушком крутяк конечно она наверное нет на серебро Вообще. Вот это вот прикольно Колечко на память Кольцо О, какое Даже камень лежит На месте угу. Хорошая находка Я даже сказал бы, отличная Первое мое кольцо, не считая медных древнегреческих, блядь. Вот ну, так. Еще маленько прохожу. Фоточка еще. Я уже потер его малюх. Думал медь какая-то. Это Ленин. Опа, куда? Побежал, блядь Так Сюда положить Может так будет видно вот Такой монитос Здоровый Ну, приятно Офигенно Первый раз попадаются у две копеечки Желтая Обычно они попадаются черные Вот так, если правильно положить Сейчас на руку попробую Вот так вот Желтенькая Обычно они черные всегда Первый раз у меня Желтая двушка. Да блять, вон, смотри, двушку нашел советскую, желтую. Обычно они черные. Ленинский рубль нашел. Здоровый. И кольцо. Обручалка? Не, с камнем. Он видал какая душка? Желтенькая, блядь. А что, их не бывало желтых? Но ну, они обычно черные попадаются, то есть, прям блядь, чернющие, ну, сейчас покажу А это как медяхта, какой бы? А не написано, просто 20 лет победы на 26 мая А если мая, 9 мая, 1965 Брак как раз 20 лет нам победы 20 лет победы подъёбка <свят> но красивая что-то же должно быть в этом кольце дорогого либо кольцо либо камень ну а эти советские ну, на одном месте с этих советов до хера, блядь, ну старых этих, двушек, копеек, ебать, я уже, блядь, устал копать Вот сегодняшний итог находок Смотрим, Мирчи, пятачок, не вижу пальцем, пятачок, ходячка, ходячка, пятачок Душка, душка. Тоже душка, ходячка и рубль ходячка. Здесь у нас пятак советский. Умотанный. Двадцатка какая-то. Двадцаточка. Девяностых годов. Там что здесь у нас еще? Пятнадцать. Подачки одеть 15 15 копеек 1961 год Во. Вот такая пятнашечка Потом А, тоже такая же Пятнашка 1961 года Две штучки одинаковые трешечка 1972 год 1981 год трешка это какая-то вообще ушатанная даже Семьдесятого года, потом двадцатка, чик, восемьдесят второго, десять рублей, девяносто второй год. Ну и вот трешки советские, двушки и копеечки. Это все. Ходячки десятки, 10 копеек это 2 по 50 копеек. Каминка одна попалась. Две звезды, пуговицы. Да я не знаю, что такое. Это ключик. Который кому-то был очень дорог. Его аж паяли. Че, пришел? Иди отсюда. Иди, не мешай мне. Ключик, короче, ну, паяный. Раньше дефицит был. Сейчас можно легко и просто сделать. Ну, кто-то паял. Гильза, кольцо. Это Серега нашел какую-то клепку. она? Пуговица какая-то тоже. Пенициллиновая пробка, пинная, патрончик. Вот ложка. Из ложки сделана вешалка. Не мешай мне. Че лаешь? Че лаешь? Что лаешь? Иди отсюда, не мешай, говорю. Иди, не мешай мне. Иди, блядь. Короче, это это. В один дом зашли. Там вешалка висела из двух таких штучек. Здесь вот видно, что это медь. Иди, говорю, отсюда не лезь. Медь из меди ложки были старые, с рисунком какого-то ребенка. Вот такие вот вешалки делали раньше. Все. Вертушка какая-то непонятная. И бляха. Я еще ее не чистил. Солдатская, советская бляшка. Вот такой вот коп. Ну и шмурдяк уже я не стал снимать. Вот он весь шмурдяк. Алюминия очень много. Я собираю все подряд. Вот это вот свинец какой-то. Раньше с таких стреляли, что ли. На лыся, походу. Вот такой шмурдяк. Кто-то говорю это. Мне там писал, что типа ты ходишь по монетным полям, как будто тебе монеты подкидывают или сам раскидываешь, а потом хочешь собираешь. А шмурдяка нету. Пожалуйста. Кому там интересно. Вот даже пробки. Если посчитать, сколько здесь пробок, сколько я копал. Ну и каждую проволочку, да. Вот такую шляпу всякую. О, медные какие-то проволоки. Вот такой вот шмурляк. Его здесь до хера. Так что, кому там кажется, что я по монетным полям хожу, пусть возьмут лопатку с металлоискателем и походят. И самое главное, я оставил на последний момент. Это вот. Да иди ты не лезь ко мне. Я говорил там 25 копеек, а это двадцаточка. Я еще ее не почистил. Да не лезь ты ко мне, говорю. Еще не почистил ее. Вот такая двадцатка. Царская. Я тебе сейчас дам, блядь. Ну иди сюда. Ворует у меня шмурдяк пиздюк че ползет хищник блять, что-нибудь украсть ему надо куда пошел так, ну вот она походу горела я ее буду пробовать чистить давай фокус Вот такой царек горелый. Буквы, как сказать, N, 1 или и я не знаю. Но он не раритетный. Если бы была здесь вот буква N, а с этой стороны F, то тогда было бы счастье. Но пока только так. Вот такой вот Александр 3, по-моему. И вот еще одну нашел. Тоже. Медяха, конечно, но все равно клево. Среди кучи... Ой, неудобно сесть Среди кучи советов попались мне цари. Две копеечки. Вот такой вот коп. Ну и самое, конечно, приятное, это серебрушечка все кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал всем удачи всего доброго до встречи